Дорогие друзья, всем откуда привет! А это Миша! Миша Саватеев! Вот, не ждали? вот. Ждали. А что это за студия? А знаете, что это за студия? Мы про это прямо отдельно расскажем как-нибудь. Но, в общем, у нас теперь появилась хата, да, съемная. Тут все круто, вообще настолько круто, что ничто не отвлекает от работы. Просто ничего. Итак, не... Я вам на стриме зачитал Миша на стихотворение про то, как надо разбирать регион. Но в этом году мы сделаем по-другому. Мы разберем его всего лишь несколько дней спустя. Итак, это было в воскресенье. А -а -а, пятницу, Нет, и пятницу и субботу. А сегодня всего лишь четверг. А когда вы смотрите... Ну да, да, может быть будет уже и пятница. Может еще... YouTube же любит через пять лет предлагать к рекомендации. В общем, разбираем регион. Миша разбирает, а я пытаюсь понять разбор. Ну и вы вместе со мной, конечно, тоже. Хорошо. А, значит, ну каждый день было по пять задач. Сейчас я разбираю первый день. И первая задача. Невероятно интеллектуальная. Первоклассник составил из шести палочек два треугольника. То есть вот есть какие-то два треугольника. А, затем он разобрал треугольники. И разбил шесть палочек на две группы по три палочки. В первой гру группе оказалось три самые длинные палочки, а во второй — три самых коротких. То есть вот у нас есть какие-то три самых длинных палочки. Ага. Допустим так. И три самые короткие. И мы их разбиваем на группы. Так, нажимай мягонько, чтобы доска не... Оп. Вот. Спрашивается, обязательно ли можно составить треугольник из трех палочек первой группы, из самых длинных, и из трех палочек второй группы, самых коротких, соответственно. Ну, по отдельности. Вот. Да, ее я решил почти в уме. Довольно быстро. Но Конечно. расскажет Мишенька. Ну, хорошо. Сначала давайте решим для более коротких. Давайте нарисуем два вот таких вот. Треугольника. Да, конечно, очевидно. Заметим, что у вот эти. Короткие стороны, вот эти условно все длинные четыре. Но и одну из этих четырех длинных нам придется взять в короткие. И тогда у нас получится как бы вот такая штука. Невозможный треугольник. Да, а так как треугольник можно собрать, когда у нас, соответственно, А плюс Б больше, чем С, если С наибольшая сторона, а тут, очевидно, не так можно сделать, то и не всегда. Можно составить из трех самых коротких. Вот. Теперь для длинных. Я, соответственно, буду рассказывать свои решения, даже если они не самые uh, простые. Давайте обозначим стороны треугольников. Вот этого за А, Б, С. Ага. Uh, а этого за Х, Y, Z. И без ограничения общности скажем, что у нас, соответственно, А меньше Б, чем Б, меньше Леб, чем С. На картинке не совсем так, но неважно. И вот так. Вот. Значит, мы выбираем из них три самые длинные. А, ну, значит, из какого-то из треугольников мы выберем хотя бы две палочки. Отлично, да, <с абсолютно <с Допустим, мы выбрали B и C, опять-таки, без ограничений общности. Значит, у нас есть а, множество из B и C а, по длине палочек. И в них еще нужно добавить одну из палочек. Либо А, либо Z. А, угу. Ну, можно понять, что XY не войдут. Выпадают. Вот. Соответственно, если мы давали А, то у нас получился просто вот этот треугольник, который мы можем составить по условию. Значит, остался единственный случай, когда мы давали Z. Да. Возможно, оно. Тут, возможно, не по возрастанию, но не важно. Но теперь заметим, что раз мы взяли Z, то Z больше равно, чем А. Вести ему. Следовательно, мы можем составить треугольник. Следовательно, ну у нас есть снова два варианта: либо c и страна, либо Z. Если Z наибольшая страна, э, если цена наибольшая страна, то у нас Z больше либо равно чем А, поэтому у нас получается, что Z плюс B больше чем C. Ну да, потому что А плюс B больше. Потому что c. вот это, соответственно, Конечно. больше равно чем А плюс B. <coughs> это в случае, если наибольшее C. Только на, на, наоборот, э, Z плюс B больше или равно А плюс B, а оно больше C. Следовательно, Z плюс B больше C. Ну да, неважно, короче, понятно. Да. Наверное, понятно. Да. Вот, значит, второй случай какой? второй случай, если Z наибольшая страна, ну, B не может быть наибольшей, понятно. Если Z наибольшая страна, то замечаем, что раз мы взяли B и C, то они больше, чем X и Y, и делаем то же самое. Совершенно верно. Вот, и получаем, что в обоих случаях у нас состоялся треугольник, и, следовательно, из трех наиб... наидлиннейших всегда состоится треугольник. Ну ладно, то есть, по сути, вы в их длинной стороне, Вместо двух, которые были, прибавили, возможно, э, значит, э, возможно, лишь более длинные. Да. А от этого неравенства треугольника не могу нарушиться, поэтому да. все хорошо. Это папина решение Решение из разбора, которое, конечно, гораздо проще, но. Не-не, все отлично, да. да. Все точно строго. Ага. Какая разница, как решать. Так, давай помогу. Ага. Задача. Так. Сложности 2 плюс 2. Mm -hmm. Интеллектуальный держатель доски Алексей Владимирович Саватеев. Ну, да. ну, был да, призраки предыдущей задачи, ничего страшного. Призраки былой любви. А, пшиколка из спирта, да? Фик. Фик. Фик. Вот. Дальше задача номер два. Даны два не нулевых числа x и y. Которые удовлетворяют неравенствам, э, соответственно, x в четвертый минус y в четвертый больше, чем x. y в четвертый минус x в четвертый больше, чем y. Э, спрашивается, может ли произведение x, y равняться отрицательному числу? Э, существуют ли такие x, y, что вот это и x, y Меньше нуля. Вот. Похоже на какую-то разводку. Развод? Ну, разводку, да. Но в смысле, что э, я пока еще не решил, первый раз я вижу. Да, я бы не пообсуждаешь. Да, ну кажется, что это должно быть очевидное? Да. Ну, может, я ошибаюсь, не знаю, ладно, расскажи. О, ну, хорошо. <клышленный> Если XY <клышленный> отрицательно, то среди XY есть одно положительное, а второе отрицательное. Заметим, что условия, что x, y не нулевые, ни на что не влияет, поэтому про него может забыть, потому что если одно из них ноль, то, очевидно, отрицательным x, y не будет. А, ну да. Вот. Ага. Давайте без ограничения общности скажем, что у нас x больше нуля, y меньше нуля. Хорошо. Теперь посмотрим на вот это вот неравенство. Ну, да. И давайте сравним модуль x и модуль y. Ага. И понимаем, что модуль x должен быть больше чем модуль y, естественно, почему? Потому что иначе у нас вот тут будет стоять отрицательное число, а вот тут положительное. x больше нуля, да. но модуль x больше модуля y, потому что иначе, да, иначе мы бы ушли в минус. Вот. Да. Uh, хорошо, потому что четвертая степень сокращает знак. Ага. Вот, значит, получили, что x, модуль x больше, чем модуль y. Значит, до этого момента я дошел сразу, потом я сидел… Ушел в какие-то дебри, сидел. А, все, я понял. Купил. Мне она показался очевидной, потому что мне показалось, что из этого уже должно все следовать. Да, уже все следует. Но я говорю, я тоже не мог долго это понять. Давайте что сделаем? Значит, у нас есть x в четвертый минус у четвертый больше, чем x. Да. Это значит, что минус х четвертый минус у четвертый меньше, чем минус x. Только плюс y в четвертый. Ну да, да, да Вот, так, да, ага. Но вот эта штука это y в четвертый минус x в четвертый. Ну да. Это меньше чем минус x, а минус x из-за модуля меньше чем y. А, а. Сейчас, все, значит, сейчас получается, что вот это больше x Да, такая немножко зубодробительная, да? Значит, она, да, это больше x значит, обратная к ней меньше, да. минус x А минус но, x из-за модуля? Да, из-за модуля. Он уходит туда левее, значит, она меньше Y, а у нас подсловие больше. да. И я это придумал, типа, полчаса, по-моему, прошло. <свят> ну, она действительно, она такая, на какую-то вот интуицию букв и знаков. Да, я, я, это круто, да. Я, Прикольно. Я такая. это самое, я, я чувствовал, но не мог сразу сказать, да, что с ней вот. делать. Да, отлично, отлично. Я бы начал вычитать, сокращать на X-Y. Mm. Не ну, знаю, я, я, кстати, сначала это, я это, просто это раскрыл по разности четвертых степеней квадратов. Ну вот да, вот вычтишь, да, получается, x4 минус y4 умножить на 2 больше, чем x минус y. Правильно? Ну, и так, давай, поразвобождите. Ну, давай я просто там, сделал, да? что типа x4 минус y4, это, что, это понятно, что x минус -y. y на этот самый, да. На да, вот такую да, штуку. Да-да-да-да. Причем вот эта штука положительная. А, ну, да. а, А, ты так пытался. Вот эта штука типа положительно там. Угу. Ну, Черт я, кстати, модули вот отсюда узнал. Но вот если x ну, больше 0, самое. y меньше 0, то вот если вот действительно вот, вот это мы уже поняли, да? То Там... есть теперь 2 на x четвертый минус y четвертый, правильно, если вычесть. Больше, чем x минус y. Правильно? Mm, да. И это положительное, потому что... Чем? Значит, мы вычели из этого это? Да. Э, получили вот эту штуку? Да. да. И это положительно, потому что x больше и y меньше, значит, тем более. Да. Сокращаем, получается 2 на x кубе mm. плюс x квадрат, y плюс x y квадрат плюс y кубе больше чем 1. А, и хрен не собирается. Ничего непонятно. Выбел, да. Но вот эта штука, это очевидно. Вот эта штука. С этим приятнее, мне кажется, должно быть. Ну да. да. Хотя, ну тоже. Не, ну я тут пытался что-то сделать. Не, но... ну, да, нет, действительно. Ну, не, нав... мне Это кажется, все равно получится. Круче, да. Все равно получится, но сложнее. Вот, хорошо. Сейчас Значит, помогу, помогу. Задача 2. Ага. А сейчас стирается нормально. А дальше пошли. Не могу сказать, что более сложные, наверное, более идейные. Ага. Ну, более сложные, понятно, и, главное, более идейные. И более идейные, ага. Так. Вообще регион мне в этом году очень понравился по математике. Да, те, которые я видел, были вообще все Задачи классные. мне очень понравились. Те, я... В отличие от региона по информатике, который был, <coughs> да, такой. Так, давай следующую. Вот. Значит, следующая задача номер три. Логично. Один, два, три. Так, пусть S множество состоящее из натуральных чисел. Оказалось, что для любого числа A из множества S существуют два числа B и C из множества S. Такие, что то, что я сейчас напишу, короче. Значит, у нас есть S множество из N. Mm -hmm. uh, и значит, для любого A, принадлежащего S, мы знаем, что существуют такие B и C, принадлежащие S, uh, что A равно B, на 3c минус 5 и делить на 15. Ага. Вот. И, внимание, доказать, что множество s бесконечно. Да, отлично. Модуль s. Ну, как-то да. так. Да, да, да. Вот. Миша мне сказал эту задачу, я помню, прониктовал в лесу, в измоносском парке. В уме я лишь понял, что надо смотреть какие-то максимально делящиеся на 3, и на 5 или на 15, но больше ничего не Мне кажется, надо было дать подумать. Ну ладно. Ну, в общем, я, я, да, я, я не смог так придумать, а вы можете стоять на паузу и думать. Да, конечно. Задачу спалил, можете думать. Ну, во-первых, заметим, что в условии ничего не сказано про то, что может быть пусто. А, кстати, да, и если оно пусто, то противоречит. Да. Но я это в решении написал. Со строителем ставим на вид! Вы дали неправильно. Интересно, а что вы делаете с теми? Кто сказали? Мы будем доказывать обратное, а именно, что S может быть конечным. Действительно, если S пустое, то условие выполнено. Не, ну понятно, стоит демагогия, да. Да, это демагогия, но интересно, что, вот, а что будут делать с таким, с таким решением, а вот те, кто его составлял. Вот мне ну, просто интересно. Один балл ну, Апеллировать короче, да. будет тяжело. Да, очень. Наоборот, не апеллировать, а. Ну, в смысле, ставить, да. Короче, апелляция тяжело. Отвечать на апелляцию, да. Ну ладно, будем считать, да, что нам нужно, что оно не пустое. Ну хорошо. Значит. Если у что не пустое, то существует А, которое им прилежит S. Вот что, что хочется сделать, когда хочется доказать, что модуль S бесконечен. Что S бесконечно. Хочется как бы взять какой-нибудь какой из максимальных элементов по какому-нибудь признаку и сказать, что он на самом деле не максимальный. Да, заметьте, что не обязательно брать максимальный вот тупо, блядь, вот. максимальный. Но сначала я подумал, что э, ну просто можно взять максимальный и все нормально будет. Значит, я посмотрел и, короче, попытался с этим что-то сделать, попытался-попытался, а потом не очень у меня получалось, и внезапно я нашел, соответственно, контрпример, если мы возьмем а равное 25, Б равное 15, c равное 10, то у нас все выполнится. Да. Э, так. Да. Ну конечно, да. Конечно, все правильно, угу. да. Вот, то есть с максимальным числом не работает. Два вот. меньших могут дать э, э, в качестве при, применения э, к этой функции к ним большее. Да. Вот, хорошо. Uh, Но нам все равно нужно как-то исходить из максимального числа. Но вот здесь, например, вот. делимость на 5 квадрат я вижу. А в предыдущих случаях все не было. И я подумал, соответственно, у нас есть 15. деление на 15. Ну, значит, сразу можно перенести вот сюда, чтобы не было деления неприятного. А, нет, неприятного. Не Это опять плохо. И у нас получается вот такое равенство. Но 3, наверное. И вот тут у нас есть лишнее 15, а тут его как бы нет. Надо что-то из этого сделать, наверное. Да. Ну, надо еще сказать, что у меня была на каких-то сборах похожая задача. Ну, там тоже надо было взять максимальную степень. Значит, я решил, что я возьму максимальную степень, допустим, тройки. Вот, то есть я возьму такое А, что это три вкаты на М, где К угу. э, максимально по С. Вот, если множество S конечно, то так можно сделать. А если бесконечно, то нельзя. То нельзя, да. Да, все, вижу, B вот делится, а не на 3, B делится на 3, да. И, собственно, когда догадались, что можно взять максимальную степень, дело сразу становится очевидно, потому что 15 делится на 3, значит, тут у нас будет стоять 3K плюс 1. 1, а не 5. 3K плюс 1 умножить на 5M. Да, я чуть-чуть не додумал в лесу, ну чуть-чуть. Я вот... Пытался мне казалось, что нужно с пятеркой тоже играть, а надо было просто строить. Ну, ты бы додумал, если бы. Да, ну, конечно, несколько минут. Это такая типичная саватейская задача. А здесь у нас стоит трифт на какой-нибудь опять. То есть буквы на r, и на 3c минус 5. Не делящийся на 3. 3c минус 5 не делится на 3. Собственно, в чем нам и нужно? Да, чуть-чуть не хватило. Условия меньше липного, чем k. Ну, получаем, что у нас левая степень k у тройки справа к плюс 1, и такого быть не может. Вот. Противоречия, да. Ни одно число с максимальной, даже не строгом, не строгом смысле, не может получиться ни из каких других. Вот. Бесконечно. А. Ну, кстати, надо, наверное, бы еще принести, привести пример такого S, что условие корректно. Но пофиг. Тут еще надо, знаешь, что? Надо, видимо, если два одинаковых был, а все равно 3 в каплю с Нет, все, ничего не сделать, да. То есть равенство невозможно для любого, для любого а, который делится на максимальную да. встречающуюся здесь да. э, степень b может быть, кстати, и а, и а равно тоже. Да, наверное, да, то есть может быть запросто. То есть смотрите, какая идея. Рассмотрим число делится на максимальную степень тройки. Когда мы его построим в это равенство, здесь будет еще большая степень тройки. Да, а надеюсь. справа не больше. Противоречие. Да, да. Вот. Я чуть-чуть не додумал, но я, да, я бы ее решил, конечно. Красивая, мне кажется, Я бы ее да. додумал до конца. Очень красиво, очень, да. На очень. сборах была похожая задача, где надо было взять максимальную степень двойки либо в числителе, либо в знаменателе, и там тоже получалось. Да, это типичный прием. Там какой-то вот, половинный вариант был. Один из… Кстати, вот, друзья, вы имеете в виду, мотайте на уз, кто вот учится олимпиадным задачам. Все-таки есть некие, так сказать, шаблонные, их там очень много, может, тысяча, да, шаблонов, но они есть, да, и когда вы угадываете эти шаблоны, вам становится гораздо проще. Но Здесь при... шаблон был, очи... очевидно, связан с делимостью, а дальше надо было бы думать, вот максимально, так сказать. И при этом, если задача не подходит на какой-то шаблон, или на шаблон, который редко используется, то она часто красивая. Да, конечно. Ну, собственно, это вечная война тех, кто э, структурирует олимпиадные задачи и тех, кто выдумывает новые задачных композиторов. Это такая вечная битва. Да. Так, дальше четвертая была геома. Ее я не решил. Но я расскажу ее условия в конце тогда. Вот. И последняя, пятая задача. Тоже очень мне понравилась. Вот прям, как говорит Рейгородский, я испытал катарсис, когда я решил. Катарсис. Значит, дана доска. 100 на 100. Ну, давайте нарисуем 4 на 4 и скажем, что это 100 на 100. Вот. Значит, играют... Ну ладно, давайте по условию прямо. Петя и Вася играют на доске 100 на 100. Изначально все клетки доски белые. Каждым своим ходом Петя красит в черный цвет одну или несколько белых клеток, стоящих подряд по диагонали. То есть вот он выбирает какую-то диагональ. Может быть вот такая диагональ, может быть вот такая. Можешь и быть закраш... короткая быть какая-то, да? Какая да. Вовлю. Ну да. И закра... да, может быть вот здесь, например, просто одна клетка И закрашивает несколько подряд клеток Это ход Петя, я нарисовал П Ну, как пример, один из возможных Вот Да, несколько белых клеток, стоящих подряд по диагонали в черный цвет То есть mm -hmm. тех, которые еще не были закрашены А каждым своим ходом Вася красит в черный цвет Одну или несколько белых клеток, стоящих подряд по вертикали Именно по вертикали То есть вот тоже Вася выбрал какую-то вертикаль и закрасил несколько клеток подряд. Ага. Не по горизонтали. А Петя может быть по обеим диагоналям? Вот. Ну Петя не только по обеим, он и по таким, по косым всяким диагоналям. Ну вот Ну я имею в виду. Ну да, да, По обоим направлениям. По обоим направлениям, да. И он тоже по горизонтали и по диагонали. Ой, и по вертикали. Нет, вот как раз Вася может быть только по вертикали. А. То есть вот такой ход невозможен. Все, понял. Понял. Например, в одну клетку можно сходить, потому что по вертикали. Да. Вот. Но они тоже должны быть изначально белые, и он красит их тоже в черный. Хорошо. Первый ход делает Петя. То есть тот, кто ходит по диагоналям. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. То есть когда вся доска очевидно закрашена. Ну да потому, одна, а, один, да, потому что одинокий ход тоже возможен. Да. И, вопрос, кто выигрывает при правильной игре. Я вообще люблю задачи на игре. А тут а. еще игра с несимметричными правилами. А я это не очень умею прикольно. решать. Я их очень люблю, но решать не умею. Но, конечно, приходит на ум, что у Васи больше ограничений, значит, он должен проиграть. Короче, вот. сейчас на паузу А Миша принимает решение. Вот, хорошо, значит. Подумали, да. Подумали. И теперь решение. Давайте я для наглядности буду рисовать на доске 6 на 6. Я думаю, что я могу угадать первый ход. Но ну, потому что ты его знаешь. Но я и тогда угадал. Я хотел сделать вид, что я первый раз ее вижу. Класс. Так, собственно, ты со всеми, кроме... Кроме алгебры, да? Да. Но я действительно угадал первый ход, но это ничего не дало. Понятно, что первый ход, как и ожидалось, будет закрасить всю большую диагональ. Да, первый ход хочется сделать какой-то симметричный все-таки. Чтобы потом меньше мучиться. Поэтому... Значит, мы хотим доказать, что выиграет Петя, поэтому мы можем выбрать ему первый <как> ход. Да. И, соответственно, пусть этот первый ход будет по вот такой диагонали. Ну, или давайте лучше по симметричной, потому что у меня в решении симметрично. Даже главная диагональ матрицы все-таки важнее побочной. Ну, просто тут получается симметричные части, mm -hmm. а иначе какие-то не очень симметричные. Хочется больше симметрии. Да. Вот, значит, первый ход будет, допустим, вот такой. Теперь. Заметим, что у нас осталось делать такие вот половинки. И, ну, они пока симметричные. А, что нам хочется сделать вообще? Хочется навесить какую-нибудь симметрию. То есть, чтобы… А, хочется сделать так. А, вот если бы у них были симметричные ходы, одинаковые, например, они оба красили по вертикали, то мы могли просто брать, вот, допустим, этот сходил вот в такую вертикаль. Да. Черт. Ничего-ничего. Так. А. Допустим, это сходил вот в такую вертикаль, да. мы можем просто взять симметричную и вот тут сходить. Потом от сходил, допустим, вот так, мы сходим вот тут вот так. Ну и так далее. Потом А сходил если вот было здесь, разрешено здесь. и по вертикали, и по горизонтали, то мы бы... Э, ну, короче, это если это бы так. у них были одинаковые ходы, то и. мы могли просто повторять ход другого в другой, соответственно, в симметричной да. половинке, в другой половинке. И тогда бы понятно, что мы выиграли бы. Вот, но ходы не симметричные. И нам надо как-то, хочется все равно как-то повторять за ним в другой половинке, так, чтобы в конце концов выиграть. Значит, и вот тут приходит ключевая идея. Давайте немножко перерисуем, что у нас тут есть. Значит, давайте нарисуем вот эту вот штуку вот в таком виде. А вот эту, соответственно, так и оставим. А -а -а. Да. Вот. Ну давайте. Да! Пронумеруем. И что теперь? Мы хотим сделать какую-то биекцию между клетками, чтобы, соответственно, мы могли ходить. И что нам нужно от этой биекции? Нам нужно от этой биекции то, чтобы она вертикальные прямые в одной из половинок переводила в диагональные прямые в другой половинке. Да! И если она будет да. вертикальные прямые переводить в горизонтальные в другой половинке, то, соответственно, мы сможем также копировать его ходы, Копи. как мы делали вот в этой... Блин. Вот в этой стратегии. Ну, давайте просто... Ну вот тут, собственно, уже плюс-минус нарисовано, надо только не ошибиться с перенумерацией. Давайте обозначим вот тут. Мы будем обозначать вот такие вот как бы столбцы. Пронумеруем, а тут... Мы пронумеруем вот так, причем в обратном порядке, то есть сверху вниз. А здесь мы пронумеруем снизу вверх. И, соответственно, по просто по числу. То есть, например, вот эта клетка, это 0,2. Да, это вот. домножение на матрицу 1, 1, 1, 0. Афинное преобразование ну, а, а в А, Б В в плюс А. Возможно. Ой, не афинное, а линейное. Линейное приближение плоскости. А в А переходит АВ в В плюс А. И, кстати, у нас матрицы были, да. Ну, не суть. Вот. И что теперь? Да. Давайте Господи. просто нарисуем наглядно, что происходит. Давайте возьмем... Пусть Петя хочет сделать какую-то вертикальную прямую здесь. Вот она ее делает. Делает. Тогда что у нас? Координаты возьмем в этой прямой. Это тут 2, 1. Тут 1, 2. И тут 0, 3. 2, 1. Значит, 1, 2, отмечаем 2, 2, 3, тут 3, 2, 1. Очевидно, 1, очевидно это делает. 1, 2. 0,3. Да. И у нас вот эта вертикальная прямая переходит в вот такую э, горизонтальную. Э, диагональную. Вот. Теперь наоборот. Пусть он хочет сделать ход вот здесь, вертикальный. Значит, он сделал в 0,0 и 0,1. Посмотрим у нас вот здесь. Соответственно, 0,0 и 0,1. Ну, очевидно, да. Я думаю, вот. дальше все очевидно. И все. Соответственно, значит, э, мы остановили коррект... Ну, во-первых, у нас биекция, поэтому, когда он ходит, то и мы можем сходить. А во-вторых, соответственно, все вертикальные прямые переводятся в диагональные. То есть наши ходы коррекции. Да. И мы выиграем. То есть на самом деле мы... Э -э то есть на самом деле мы, значит, вот так это сжали вот сюда. Вот так прижали это к вот этой вот стене. Это ну да, у нас. Это сюда, это вот сюда, это сюда, это сюда. То есть двинули как бы В принципе, мы вот можем вот, еще да. вот так сдвинуть, и получится то же самое. Это да, это катарсис, друзья. Вот это, это реальный катарсис. Я не знаю, кто автор этой задачи, но это гениально. Задачному композитору. Респект, уважуха! <свят> так, ну что, геому. Соответственно, да, и, мы не разбираем, да? Да, но я ее дам на подумать тогда. Да. А можно даже не стирать вот здесь. А, или не хватит, да, места? Давай, я ну, сотру, пока. Наверное, все-таки лучше наверху писать. Ага. Ну, геому нас как бы не воспринимаешь, поэтому надо одновременно да, рисовать. Да, да, да. Ага. Вот, хорошо. Значит, это были. Это был разбор первого дня. И последняя задача с первого дня нам подумать. У нас ее в классе два человека решило, кстати. Да, мы не будем даже разбирать. Давайте. Ну, я, кстати, знаю решение, я почитал разбор. А, ты знаешь, да? Ну, не свое решение как бы не Не интересно, Нет, давай, пусть сами, да, пусть сами решат. Тем более я только идею. Ну, то есть, не, я плюс-минус знаю, но не важно. Вот, значит, условия. Вписанная окружность касается сторон. A, B, C, A, AB, B, C и CR неравнобедренного треугольника АВС в точках С1, А1 и Б1, соответственно. Соответственно, у нас есть треугольник. Неравнобедренный. Как известно, все треугольники, либо. Да, очень трудно рисовать неравнобедренный треугольник вообще. Все треугольники либо равнобедренные, либо прямоугольные. Нет, это отлично. Нет, вот эти две стороны одинаковые. Во. Прямо... Вот, все треугольники либо равнобедренные, либо прямоугольные. Ну ладно, это не запрещается. По крайней да, мере. прямоугольные нормально. Вот, значит, стороны АБЦ. Гипотеза АБЦ. Ой, это да. это? Ох, топ. Да. Зачем я начал стирать? Вот. И, естественно, у него есть вписанная окружность, которая касается сторон С1, А1 и В1. Во. Сойдет Значит, С1 тут логично 1 и b 1 Хорошо, дальше Пусть М средняя линия треугольника А1, b 1 С1 параллельная стороне b 1 С1 Значит, ну давайте вот этот треугольник нарисуем У нас сторона b 1 С1 И у нас из тем средняя линия Вот эта прямая М Так. Бисектриса угла B1A1C1 пересекает M в точке K. То есть B1A1C1 бисектриса в точке K пересекает. Здесь у нас точка K. Вот так. Ага. Доказать, что описанная окружность треугольника BCK касается M. То есть вот у нас есть треугольник BCK. Вот у него есть какая-то описанная окружность, да, огромная такая получается, где-то. Другой, другой цвет. Р, о, кстати, хорошая идея. <свят> вот, значит, вот у нас есть прямая М, да, которая средняя линия. И вот у нас есть эта окружность BCK, и она должна касаться M. BCK это Байкальский целлюлозный комбинат. Так, <свят> это опять автобус. Ну, возможно. Значит, автор сбайкала. Так. Доказать, что она касается. Доказать, что... Вне равнопетра на турболике. Но, в общем, я вангую, что у Ковалья это давно уже разобрано. Наверняка, да, в Школково? По крайней мере, я видел, что они второй день разбирали. А, ну я думаю, что они это тоже разобрали. Причем с неправильным условием четвертой. Да, пусть народ посмотрим. Наверняка и Боря Трушин тоже уже разобрал. Диома это... Как бы я пока вот, я не понимаю, я когда, вот я могу сказать честно вам, что э, мои э, успехи олимпиадные завершились на Всесоюзной Олимпиаде по математике 1988 года, где я споткнулся на геометрии во второй день элементарнейший. Mm -hmm. Но ну, правда, первый день я решил почти все, а во второй почти ничего. Потому что ночью мы кидались подушками и записывали длинные матерные выражения, тулики привезли из тула. В длинные. Прямо вот так вот я сидел, писал три листа и списал, которые в Москве укрепляются. И... Весь, всю ночь это все продолжалось, я проспал весь второй день. Знаете, получил похвалку. Был ну, первым входником в 50 школе, кто вернулся без, без диплома с Всесоюзной Алимпиады за все времена. И на меня показывали пальцем в коридорах. Вон идет Саватейш, который не смог даже на третий диплом нарешать на Всесоюзе. Ха-ха-ха! Вот, и мне было очень стыдно. Но вообще, я, я с Геомой, я не знаю. Я... Ну, я, кстати, мы тоже на Всероссе, когда я был в восьмом классе, еще не закрыли, мы смотрели «Доктора кто?» между днями. Ну вот, да, Ночью. Тоже, да второй день. И я, я не понимаю, что прибыль. делать Вот я смотрю, да, и все, я в пас, я выпадаю Просто я смотрю, как тупой баран, блин, вот вообще реально, как баран Смотрю и ничего не знаю Но, вообще... кстати, наш геометр быстро решил я, я верю, не, ну любой нормальный геометр наверняка сразу Ну вот, нет, так что, да. у нас есть в классе геометрии, которые вот. не решили Вот, в общем, дерзайте, решайте, а потом посмотрите решение о, либо, либо на стороне мела, либо на стороне фломастера Но не у нас ну не у нас, да. <свят> Маткуль, привет! Пишет, давайте. будет сбор второго дня. Мне а надо еще отправить. будет разбор второго дня. <свят> <свят> Супер! Снято.